В период подъема заболеваемости используйте одноразовую медицинскую маску в целях профилактики гриппа. Надевайте маску в местах большого скопления людей. Маска должна закрывать рот, нос и подбородок. Меняйте маску на новую каждые два часа. Носить маску на улице нецелесообразно. Повторно использовать маску нельзя. Будьте здоровы!